Всем привет! Хочу показать вам, как красиво расцвел мой красавчик. Название, к сожалению, не знаю. Он очень сильно пахнет восковой. Листики, цветочки желтенькие. Он выпустил два цветоноса. Это была ре... реанимашка, убивашка, умирашка. А сейчас она красотуречка я купила его практически без корней, целый год он не рос наконец-то он удивил меня своими красивыми цветами, если бы сейчас знать название, вообще бы ему цены не было, посмотрите какая красивая, по-моему крупнее этот сога, а этот не знаю как называется, Смотрите, сколько он молодых корней напустил, я его не купаю, он у меня стоит, я по чуть-чуть, он в двойном горшке стоит. Видите, какая богатая корневая. И по чуть-чуть вот так в краю горшочка наливаю, и здесь остается вода. Видите, как замолилась, чтобы поменять ему кашпо. Но сегодня хочу вам показать своих реанимашечек, которых я реанимировала в прошлый раз. И покажу вам продолжение. Я их сажала э, три реанимашки в разные виды посадки. И нужно посмотреть, что с ними случилось, как они себя чувствуют. Ну, если кто-то знает название, пожалуйста, напишите. Очень-очень вас прошу. и не любуюсь. Такой красавчик, прелесть. У меня на этой полочке стоят еще красавчики. Сейчас вам покажу. Смотрите, колода зацвела. Такая веточка красивая. там розовый такой у меня бихлипчик. Красивейшее создание. Уже так нарисовала его природа разными цветами. Уже не придумаешь. Затем беглипчик беленький. У него каскадное цветение. И черный. Блэк джек. Какой красавчик. У него цветы по цвету, как у коды, даже темнее. Видите? Он черный считается. Бархатный. Очень красивый перелив. И на некоторых вот серединка язычок белый. Здесь темный, а вот мутировался в белый, Ну красивый. Уголочек замечательный, уже Беглеб начал бросать цветоносики. Но это ничего, ему и так красиво придает красоту другие цветы. Он на 10 цветов распустился, но этот розовый – сказка. Я его недавно приобрела, любуюсь, не могу налюбоваться. И теперь покажу вам свои реанимашки, которые я сажала в три разные системы. Этот я посадила в кору, сверху обложила четко сухим мхом. Мох сухой до сих пор, это мох из лесу, я его не поливала. Фитильный полив, горшочек с фитилем и вот он как хорошо себя чувствует, но хочу вам сказать одно. Я секатором обрезала цветонос. И посмотрите, зря это сделала. Нужно брать очень острое лезвие. Здесь распускалась почечка. Нужно брать острое лезвие. Видите, он начал желтеть. Видно, микробы попали. Вот над этой почкой теперь сейчас возьму лезвие, обрежу. И обязательно перекисью нужно замазать. Так как я здесь ничем не замазала. И получилось, секатор прижал. И немножко повредил цветоносик, и пожелтение пошло. Ведь я так рассчитывала, что он распустит свою почку, но ну, не удалось. Ну тут здесь еще есть две почки, и корневая у него хорошая. Чувствует он себя хорошо в этой системе. Тургор листики не меняют, значит влаги ему достаточно. Фитильный полив ему хорошо. Но это все из-за того, что хорошая корневая. Если была слабая корневая, было бы другое. Второй экземпляр. Этот я посадила э, листик в мох из лесу. Посмотрите. Листик второй растет. Заметно увеличивается в размере. Не сильно, но увеличивается, вижу результат. На дне горшочка все время вода. Мох снизу слегка влажный, ну, так как нижняя часть касается мха. И один корешок погружен в воду. Этому листику все удачно, все хорошо. И третий экземпляр я посадила. Вообще было ненадежно, безнадежное растение. Я посадила в перлит. Посмотрите. Корень зелененький. Этот листик начал отсыхать. Но серединка заметно увеличивается. Зелененький листочек увеличивается. Есть надежда, что он будет у нас расти. Этот листик отпадет, я так думаю. Ну, пока он не отрывается серединка зелененькая буду наблюдать за ним дальше интересно что получится если бы он хотел в попасть он давно бы засох а так зелененькая серединка очень меня это радует вот такие три они три реанимашечки у меня здесь стоят и будем наблюдать за ними дальше. За их состоянием. Что-то камера плохо фиксирует. Пока результаты хорошие. Пока мне все нравится. Ну вот этот цветонос сейчас обрежем. Вот я взяла лезвие новое с упаковки. Покажу вам, как я буду срезать. Вот над этой почкой, так как оно все пожелтело, нет смысла держать, оно может пойти дальше заражение. Держу цветонос и чуть выше почки, будет твердо, вот так вот я срезала цветоносик. Будем надеяться, что почка проснется, вряд ли, конечно, это точно проснется, но будем ждать от этой тоже почечки результата. Теперь я хочу обработать кончик цветоноса, который я обрезала. Вот я взяла перекись водорода. У меня она в спрее. И сейчас я обработаю ее. Попытаюсь попасть. Буквально несколько пшиков. Она должна пошипеть. И раночка затянется. Так как в прошлый раз я не обработала кончик, ну, почка была шикарная. Я думала, ух, как распустится, хорошо пойдет. И видите, что получилось. Она вся засохла. И, и пошла дальше желтизна засыхать. А в этот раз обработаю. Еще была у меня хорошая обработка. Я закапывала верхнюю часть воском тоже фиксировалась и почка росла дальше. Но ну, а сейчас другой эксперимент. Попробуем перекись у водорода. Все, будем ждать результатов. Вот эти три реанимашки ждут продолжения. Растет другой вид орхидеи. Очень хорошо она себя чувствует в двойном горшке. Это котлея. И здесь и башмачок растет. Про эти виды орхидеи я сниму видео отдельно, расскажу, как я за ними ухаживаю, что я с ними делаю для того, чтобы наросла хорошая листва. А здесь у меня распустилась прекраснейшая орхидея Сакраменто. Посмотрите, как она красива. Какой у нее красивый цвет. Хотя я знаю, что это Сакраменто, так как на горшочке здесь написано. Сейчас найду сорт. А на дворе у нас зима. У нас первый раз в этом году выпал снег. Вот на горшочке пропечатан сорт. Внизу большими буквами написано. Сакраменто. Поэтому я всем говорю, что это сакрамента. Некоторые мне пишут, что это другое название. Ну, так как написано на горшочке. Смотрите, какая она красивая. Она выпустила со старого цветоноса три цветочка. Мне жалко было обрезать этот цветонос. И я оставила. но ну, будем ждать новых. Посмотрите, какое сильное растение. Сколько она выпустила листиков. Молодых. И какое оно высокое. Корневая. В шикарном состоянии. Мне тоже очень нравится. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной. Ждите новых видео. До свидания.